Где ты, а. что ты вообще? Как ты? Я ну, это, живу в Байконвере, угу. Я знаю. Угу. Ну, там я монтёр путей и работаю на железной дороге. Угу. А сколько тебе лет? Тридцать четыре. А, ты как Эдик, возраст. Ты как Эдуард. Ага. С нашей индустрией был знаком или нет? Работал когда-нибудь? Нет. Первый Я раз. этот в youtube да, нашел. Но э, если ты нашел, значит, ты что-то искал, какие у тебя э, причины? А, Интернет-бизнес искал. Угу. И многие это подальцы, там, разные. Ну, это нормально, когда в интернете очень много всего. Лохотронов и всего. Тут, конечно, нужно семена отплевил, от да? Отличать. Так, значит, ты работаешь? Сколько Мон... у тебя? Сколько у тебя? Ну, сколько ты зарабатываешь в месяц? Месяц. Ну, зарплата м... у тебя в долларах. Можешь превратить в доллары? Тенге в доллары. Нет. Ты не знаешь, как в долларах в тенге? Не, я не с тенгами, рублями В смысле в рублях? А, а почему в рублях? Это же Казахстан. Ну, это российские организации же есть. А, я вот это я не знала. Нет, я не знала, что в Казахстане в рублях платят. Э, окей, сколько в рублях? 20 тысяч. 20 тысяч. Подожди-ка, сейчас я... Я просто, видишь, хочу, чтобы ты... Так, 20 тысяч, секунду. Неполных не полных 300 долларов. Да. Ну, кредит если я получу, кредит. Угу. Э, ты э, женат? Нет. нет? Девушка есть? Нет, пока нет. А почему? Почему? была раньше. Значит. Uh -huh. значит, вот я смотри, я хочу, чтобы ты э, немножко вот посчитал просто. Э, сколько стоит э, машина? Ну, хорошая. Представляем... Э, а новая? Хорошая, которая тебе нравится, а не та, на которую у тебя денег хватает. Какая тебе mm -hmm. машина нравится? Ну, это у нас там 5 тысяч долларов, по да, 5 тысяч. тенге, миллионов. 5 миллион тенге. Хороший машина, 5 миллионов тенге. От 5 миллионов тенге. Так, миллионов. Сейчас посмотрим, сколько это в долларах. Или посмотри, сколько это 5 миллионов тенге в долларах? Это сколько получается. Ну, чтобы да, проще. Да, да, да, чтоб понимать, сейчас. Угу. Так, раз, два, три, раз, два, три. Так, ну это 12 тысяч, 13 тысяч долларов примерно, примерно, 13 тысяч. Угу. Ну, давай, хорошо, давай 10, например. Так, машина 10 тысяч долларов, Например, да. Значит, квартира сколько? Не знаю квартира. Не знаешь, сколько квартира стоит? Значит, не самая лучшая двухкомнатная, не самая прям там, не пентхаус такая, да, двух стоит где-то 50 тысяч долларов. Это не самая лучшая квартира. То есть вот это, если купить тебе квартиру, да, а не жить у родителей и ждать, когда они умрут, чтобы тебе квартира освободилась, да, вот, а самому купить квартира плюс машина – это 60 тысяч долларов стоит. Теперь э, смотри, значит, э, предположим, да, с, так, ты 300 долларов, да, зарабатываешь, так, 300 умножить на 12 месяцев. Эдик, ты помогай мне считать, чтобы я тут в калькуляторе не лазила. Значит, 313 умножить на 12 месяцев, сколько будет? Так, это будет 3756 долларов. Так, теперь шестьдесят тысяч разделить на три тысячи. Значит, смотри, для того чтобы тебе заработать на машину и на квартиру, тебе нужно, значит, сейчас тебе тебе нужно шестнадцать лет, тридцать четыре года плюс шестнадцать. Ровно в 50 лет, слушай меня внимательно, да, потому что я тебе вот это не просто так сейчас говорю. Когда тебе будет 50 лет, к этому моменту ты сможешь себе купить квартиру, машину, но ты должен получать, вот как ты сейчас, например, получаешь 313 долларов, да, вот, э, ну, 20 тысяч рублей. При этом 16 лет до 50 лет ты не должен ни есть, ни пить, ни путешествовать, ни одеваться, да, ничего, а полностью откладывать вот эти деньги. Если ты из этих 313 будешь откладывать э, только, например, на 200 жить, а откладывать, ой, вернее, там на 100 долларов жить, что по умолчанию практически нереально, да, а откладывать только 200, то тогда э, ты сможешь вот эту машину-квартиру купить 86 лет. Тебя да. вот это устраивает, скажи мне? Нет. Нет. Вот именно поэтому э, ты сейчас что-то ищешь. Вот я тебе сейчас хочу, просто... Дело в том, что многие люди, они живут, знаешь, вот как по колее идут. Вот по колее, да, вот как бабушка с дедушкой шли, э, как родители шли, да, и они вот идут тоже, вот идут, идут, идут. Почему я сейчас вот это тебе говорю? Я хочу, чтобы ты начал думать. Я же тебе написала тогда, да, в скайпе. Ой, не в скайпе, в контакте. Что если э, ты, например, сегодня, да, то есть сейчас э, ты хочешь что-то найти, да, но у тебя нет денег э, для да. того, чтобы вот это да. сделать, что я тебе написала? Э, включить мозг. Да, я тебе сказала, это значит, ты не очень хочешь. Ты мозг да, включал. Да, да. Вот сейчас я тебе эти простые цифры дала, да, для того, чтобы ты включил мозг и ты начал думать. Вот у тебя бабушка с дедушкой, я думаю, еще живы, да? Mm. Угу, это нет. живы? Нет, нет. Нет, не живы уже? Нет. Хорошо, да, но ты их застал хотя бы, когда уже был взрослым или нет? Да, да. Тебе э, нравилось, как э, жили твои бабушка с дедушкой? Дедушку я вообще не видел, бабушку только. Угу. А родители твои еще на пенсию не вышли? Папа вышел. Тебе нравится, как живут твои родители? Тебя устраивает? Они путешествуют, они ни в чем себе не отказывают, да, они могут ездить, куда они хотят, на теплые там моря, там, да, они э, хотят повидать мир сейчас. Они так живут или они дома сидят? Да Ты знаешь, однажды, да, вот когда я в Калининграде еще вот, ну, только начинала там сколько-то лет назад, да, я, помню, гуляла с коляской, я думала, господи, Неужели я всю жизнь вот так проживу в Калининграде? По этим собачьим какашкам буду ходить, да? То есть э, дождь этот постоянный. Я так люблю бирюзовое море, пальмы, белый песок. Неужели я так проживу свою жизнь? Я начала задавать себе вопросы. Вот такие, которые я тебе задаю. Что ты должен понять сейчас? Дело в том, что вот э, сейчас тебе показали возможность бизнес, бизнеса. Тебе сказали о том, что люди меняют здесь качество своей жизни. С Казахстана, с Белоруссии, с России, с других стран, которые жили плохо или жили никак. Ведь, понимаешь, вот бомж, на самом деле, да, это тоже зона комфорта. Быть бомжом – это тоже зона комфорта. Это как бомжу говорят, на вот тебе лопату ты покопай, да, я тебе денег заплачу. А он говорит, а что это я копать должен? Я вам бомж, я не какой-то тут копатель. Что ты должен понять сейчас в своей голове? Значит, я с тобой, я тебе буду говорить сейчас некоторые вещи, может быть, они тебе покажутся жесткими, но дело в том, что я как тренер, который тренирует олимпийскую сборную нашего бизнеса, да, с людьми, которые меняют качество своей жизни, меняют свою жизнь. И ты же понимаешь, да, что любой тренер олимпийской сборной, например, в спорте, да, он точно памперсы не меняет и задницы не подтирает никому. Поэтому я буду говорить с тобой жестко, как я говорю с нашими ребятами, с дистрибьюторами. Что ты должен понять? Вот ты что-то делал до этого момента в своей жизни. Тебе 34 года, ты зарабатываешь 313 долларов, но если ты будешь продолжать делать то же самое, ты понимаешь, что просто даже сраную машину не самую лучшую. За 10 тысяч – это не самая лучшая машина. И квартиру не самую лучшую. Ты сможешь заработать 86 лет. Ты хочешь, чтобы это было так? Да или нет? Нет. Так вот дело в том, что если ты будешь продолжать делать то, что ты делал до этого времени, до 34 лет, ты думаешь, что что-то изменится в твоей жизни? Ты что-то делал, ты работал, ты ходил там на работу, ты там приходил домой, ты в пятницу отрывался, ура, пятница, да, то есть, то есть ты что-то делал. Сейчас ты сидишь передо мной, тебе показали возможность бизнеса с минимальными инвестициями, где ты можешь изменить свою жизнь. Я не говорю, что ты это сделаешь, но я говорю, что ты можешь это сделать. И ты мне говоришь, у меня нет денег. Но дело в том, что если ты сейчас не начнешь ничего делать, ты не предпринешь никаких усилий, пройдет 10 лет, ты точно так же будешь сидеть передо мной и говорить, у меня нет денег, ты будешь делать то же самое, что ты делал до этого времени. Ты знаешь, есть слово идиот в словаре. Это человек, который на протяжении жизни делает одно и то же, в надежде получить другой результат. Через 10 лет ты будешь просто старше на 10 лет. Тебе будет не 34, тебе будет 44. У тебя так и не будет денег. Но если ты начнешь этот бизнес, ты будешь стараться, да, ты будешь делать что-то. то же самое, что делаем мы все. Через 10 лет ты будешь обеспеченным человеком. Дело в том, что я могла бы тебя конечно, понять, да, то есть, да, Эржан, это бедный там, несчастный, да, вот все плохо, да, и все такое прочее. Но я не помогу тебе этим. Просто когда я начинала, мне тоже было, мне было еще меньше лет, чем тебе. У меня ребенок был, да, то есть один парализованный, другой еще маленький. Вот, и с мужем я развелась тогда, да, вот, э, с первым, от которого был парализованный ребенок. И ты знаешь, у меня тоже что-то как-то лишних денег не было. Это вообще был 96-й год. Там 200 баксов, это было деньги. А мне надо было 900 вкладывать тогда, чтобы начать. Но я очень хотела. И тогда человек, который со мной поговорил, вот так же, как я говорю, с тобой, это майор был. Да, у нас тут военные хорошо, кстати, поднимаются. Он мне сказал, ты знаешь что? Ты думаешь, что сейчас я за тебя буду решать вот эти э, твои проблемы? Ты или, у тебя есть два выхода, или ты не начинаешь этот бизнес, потому что у тебя нет денег, или ты начинаешь этот бизнес, потому что у тебя нет денег. Дело в том, что я хочу сказать тебе то же самое. Сегодня да, мы все сюда приходим, потому что нет денег. Потому что если бы э, у меня, там, у тебя, у других раньше да, были полные карманы денег, но мы бы ничего и не искали, то есть мы бы оставались там, где они есть. Но если сегодня я сюда пришла, ты сюда пришел, там, э, видишь, с разных стран, Эдуарда, да, то есть э, Эдгарс, ой, Гинтерас тоже, да, то есть э, все они пришли с разных стран, да, то есть э, там мы э, городов, потому что мы хотим что-то изменить в своей жизни. И мы все тоже искали денег, потому что у нас тоже не было лишнего. Пример, да, это я, Гинтерас, и я тебя пригласила в этот бизнес. Ты знаешь, если я хочу, как работает здесь система? Я хочу зарабатывать 10 тысяч долларов. Что мне нужно сделать? Мне нужно взять двух человек, там, тебя, Юржан, и еще там Васю какого-нибудь, и я научу вас зарабатывать по 5000 долларов в месяц. Компания мне за это заплатит 10. Если я хочу зарабатывать больше, я вас научу зарабатывать больше. Вот и все. Потому что от того, что ты сделаешь усилия, ты возьмешь пакет, не на 200, там, на 500, на 1000, на 1000 долларов, ты взял пакет. Бам! Мне компания заплатила там 200 или 250 долларов. Круто! Да я в магазин хожу на эти деньги. Один раз. Моя жизнь-то от этого не изменится. От того, что возьмешь пакет, а мне заплатят премию. Ты знаешь, почему изменится моя жизнь? Когда ты, Ржан, ты начнешь зарабатывать деньги. Тысячу, пять, шесть, десять тысяч долларов в месяц и больше. Это изменит мою жизнь. Но знаешь что? Это изменит и твою жизнь тоже. Поэтому я говорю тебе, да? Я за тебя денег искать не буду. Мы все сюда приходим, потому что у нас нет денег. И всегда, да, и мы говорим, мы нам так говорили. У тебя есть две возможности. Или ты не начинаешь этот бизнес, потому что у тебя нет денег. Или ты начинаешь этот бизнес, потому что у тебя нет денег. В любом случае, это твоя жизнь, да, потому что э, ты можешь обидеться, да, или ты можешь задуматься. Сегодня дело в том, что ты должен просто задать себе вопрос. Вот смотри, да, э, вот есть примеры такие для того, чтобы ты начал думать. Потому что самое трудное в жизни, когда ты переходишь от стадии биоробота, которого ведет система, и ты следуешь системе, да, к осознанному, Человеку, который начинает думать своими мозгами. Вот смотри, бабушка, да, которая семечками торгует, даже она понимает принцип бизнеса. То есть она покупает семечки, она их выращивает, она их жарит, она продает, там за газ платит, за масло подсолнечное. Она вкладывает копейки, но она и получает и копейки. Вкладываешь больше, зарабатываешь больше. Это нормально, этот бизнес. Вот сейчас Новый год скоро. День рождения, свадьбы. И люди, э, был ты на днях рождения, на свадьбах? Ты видел, да? Ты встречал своих там знакомых или друзей, у которых родители вкладывали много бабла на свадьбу, и они через год разводились. Да. На день рождения, Новый год вкладывают, на стол накрывают там на 200, на 500, на 1000 долларов. На унитаз деньги есть а на изменения своей жизни нет. Что ты должен понимать? Вопрос денег – это никогда не вопрос «как». У меня нет денег. Как мне найти деньги? Это вопрос «почему». Когда ты понимаешь, почему тебе нужно найти деньги, начать свой бизнес, менять качество своей жизни, ты находишь «как». Понимаешь меня? Да. Просто-напросто, знаешь, тебе нужно, скажу тебе так, да, напоследок просто задать себе вопрос. Вот что я делаю в жизни? Что ты делаешь в жизни? Сколько ты зарабатываешь? Сказать себе, блин, что я делаю в жизни? Что я зарабатываю? Я доволен? Мне нравится, как я живу. Я женат. Есть у меня дети, нет. А если бы у меня были дети, да, то есть и жена, мог бы я их на каникулы отправлять. Хотел бы я иметь свой дом, машину своей мечты, а не ту, на которую хватает денег. Подать пример своей семье будущей. Ты хотел бы быть свободным. Ты должен не забывать одну вещь. Однажды ты умрешь. Все умирают. Мы все умираем. Говорят, что когда человек лежит, вот перед его мысленным взором проходит вся его жизнь. Как в цветных картинках, Понимаешь? И что я ты там? Слышал такое. Вот. И в этот момент, да, ты подумаешь. Я даже ничего не оставил после себя. Вот поэтому я тебе сказала, самое трудное в жизни, это когда ты начинаешь думать с мозгами. Своими мозгами. Запомни, мы можем тебе открыть дверь, но пройти ты там должен сам. Мы только показываем тебе инструменты, мы готовы тебе помочь. Мы будем тебя вести, потому что здесь работает система. Если ты будешь зарабатывать деньги, то Гинтеросу там и нам компания будет платить. Если ты не будешь зарабатывать деньги, если твой интернет-магазин не будет тебе приносить прибыль, ты не будешь зарабатывать деньги, нам тоже платить не будут. Так как ты думаешь, я и мы все, мы будем тебе помогать, да, или нет? Да. М -м? Конечно, да. Значит, запомни, да, что мы не ждем всех людей. Мы ждем только тех, кому это нужно. Значит, у тебя время подходит. Я понимаю, да, что проблема с деньгами, поверь мне, если бы ты мне сказал, что у меня нет проблем с деньгами, я беру любой пакет, вот тут бы я удивилась. У нас все, каждый первый приходит сюда, потому что нет денег. Мы делаем усилия, мы находим. Всем тяжело. Не тебе одному. В жизни вначале ты платишь, потом ты играешь. Или ты играешь, потом ты платишь. Но платить всегда приходится, рано или поздно. Окей? Okay? Ты меня услышал? Да, да. Значит, у тебя есть время, начинай. Если у тебя там проблемы совсем, начни с базика. Но тогда еще три месяца активности сам себе сделай. Это для того, чтобы ты не заморачивался, чтобы ты три месяца подряд, три месяца, да, прям погрузился в бизнес, да, находил время, и чтобы быстро забомбил, чтобы ты уже за эти три месяца вернул свои деньги и заработал еще в два раза больше. И чтобы попал на круизный лайнер, на который сейчас как раз пром, потому что мы все туда собираемся. Окей? Okay? Mm -hmm. Матрицу смотрел? Yeah. Ты знаешь, что это фильм, который полностью из посланий. Так вот там и чувак один, да, он сказал, они когда на звездолете летят, один говорит, не разобьемся, а второй говорит, не для того летели. Mm -hmm. Значит, давай действуй, начиная с базика и три месяца активности, тогда мы тебе секретно откроем, я обещаю. И слушай Гинтераса, да, и Эдуарда. Помни, да, что если не сейчас, то когда? 86 лет. В любом случае, знаешь, не все люди слышат. Знаешь? Есть много людей, которым, когда говорят, они не слушают. Если они слушают, они не слышат. Если они слышат, они не верят. Если они верят, они не делают. А потом всю жизнь они плачут, что жизнь не дала им шанса. Посмотрим, как ты услышал. Все, я буду за тобой смотреть, посмотрим, насколько у тебя яиц хватит, сделать то, ради чего ты хочешь изменить свою жизнь. Окей? Okay? Хорошо. Все, Спасибо, давай. Лариса. До свидания.